Томсо, что, поздравь Путина с последним днем рождения, заодно посмотрим, как шатается земля под ногами Кадырова. Но Путина уже, к сожалению, с опозданием на один день поздравили на Крымском мосту. Это было, было очень мощное такое поздравление, хороший подарок. Жаль, что не седьмого это произошло, а восьмого один день, ну ничего. Я думаю, Путин простит эту оплошность, но подарок был мощный. Говорят, разрушенную часть моста временно замены, частью стола Путина по, по этому, который молчит. Да, я видел эту новость. Скорее всего, так они должны поступить. Конечно, именно так ее и нужно. Нужно восстанавливать этот мост. Кстати говоря, ну сейчас уже очевидно, да, что там только одно полотно упало, то есть они по второму полотну какое-то там движение, видимо, восстановили, но грузовые пускать грузовыми грузовики пускать по этому полотну они видимо не рискнут в любом случае инфраструктура вот эта вот возможность такой хорошей пропускной способности в поставках вооружения переброски в поставках боеприпасов переброски вооруженных сил это очень сильно как бы нарушили россиянам мы не знаем кто это сделал Официально, официально украинская сторона на себя ответственность не взяла, поэтому мы, мы не будем от себя ничего говорить. Кто, кто бы это мог сделать? Может быть, какой-то поклонник Путина решил такой подарок сделать президенту на день рождения. Томсо, о чем мы, русские, должны любить Украф? Они нас большинство ненавидят, всех, а мы их что должны любить? В ответ, у них теперь братья американцы и британцы, а у нас африканцы и сирийцы. Очень интересно требовать от украинцев любви, в то время как ваша страна убивает мирных людей. Кстати говоря, по мирным домам в Запорожье был нанесен удар. Это, видимо, был такой ответ Путина на Крымский мост. И крайним цинизмом, я считаю, вот сейчас вообще говорить про какую-то любовь. Там, украинцы нас любят, не любят. Украинцы сейчас справедливо вас ненавидят. Абсолютно справедливо. Когда, когда к ним пришли для того, чтобы их убивать, сейчас там пытаться как-то вас отделить хороших от плохих, для... это, это, знаете, такие, даже не то чтобы требования, вообще такие мысли можно высказывать где-то вне Украины. Но украинцам сегодня говорить что-то вообще про россиян, там как-то пытаться их чему-то, типа, знаете, ну там есть и хорошие, и так далее, это украинцам сейчас это говорить в принципе неправильно. Украинцы абсолютно справедливо сегодня испытывают ненависть ко всему российскому. И это, ну это а, правило, ну не, не то, что правило, это так, такая данность любой войны, когда идет война, когда льется кровь, там не не занимаются вот этим вот отделением хороших от плохих. В целом, все, конечно, красится в одни цвета. Я думаю, что любой украинец, если, если с ним поговорить на эту тему, да, то он тоже скажет, что, конечно, везде люди есть разные. Но когда идет война, сейчас рассуждать на эти темы, конечно, они не будут. Конечно, они в целом будут говорить очень жестко. Они будут говорить эмоционально. И за это украинцев никто не может сейчас упрекать. Я видел, там, допустим, Зеленский что-то скажет, там, русский там, и так далее. И там сразу начинается, о, вот он там всех. Да Зеленский президент Украины, страны, в которую вторглась Россия и убивает граждан этой страны. Конечно, он имеет сегодня право на то, чтобы любые жесткие высказывания делать в адрес этой страны-агрессора. Что с Хасаном спрашивают? Друзья, есть официальный канал в Телеграме у Хасана Халитова. На этом канале я не видел ни слова про, про какие-то проблемы, связанные с Хасаном. Поэтому я ну, не вижу смысла что-то на эту тему говорить. Если что-то случилось то мы узнаем об этом на канале Хасана Халитова. Мы же видим, что там публикации идут. Значит, либо админы, либо сам Хасан. Кто-то еще эти делает, эти публикации. Соответственно, ждем официальную информацию там. Я, у меня нет вообще каких-либо вот очевидных оснований говорить о том, что вот что-то, в принципе, случилось, есть какая-то проблема. Если мы, если мы считаем, что есть какая-то проблема, то делаем дуа за нашего брата. Я думаю, даже если с ним ничего не случилось, даже если у него все хорошо, то дуа ему в любом случае не помешает, он будет рад, если мы за него сделаем дуа. Томсо, а как же слова Кадырова, что отправить своих сыновей воевать в Украину? Но это, это осталось словами, пока... Кстати, его сыновья стояли на этом мероприятии, тоже вооруженные, причем, почему-то они стоят с, э, с натовским оружием. Вы заметили, что его дети держат в руках не автоматы Калашникова, а натовское оружие? Так как это объяснить, Кадыров, почему? Почему ты так не любишь э, страны НАТО, а использующих оружие? Наверное, все-таки качество ты уважаешь, да? Признаешь, что по качеству твоя страна отстает. София, Тумсо, слышал ли ты, когда... Когда-то про карту Урбано-Монте, где есть много неизвестных земель и континентов. Возможно ли, что рай находится именно там? Ведь и в Коране, и в Библии упоминается, что реки Ефрат и Тигр вытекают из рая. Я не слышал про эту карту. Я не знаю, что это за карта. Возможно ли, что рай находится именно там, где, там, на земле? Я, нет, на земле он не находится. Это однозначно. По поводу рек Ефрата и Тигра вообще я не слышал а, ничего подобного. Насчет Библии не знаю. Но в Исламе я не слышал это. Но я, может быть, просто этого не слышал, я не знаю. Война обозляет и ожесточает. Удивлен тем, как украинцы относятся к пленным расистам. Но ну, это уже конвенция. Украинцы, вообще Украина, как страна, которая претендует на то, чтобы стать частью Европейского союза, стать частью НАТО, они взяли на себя эти обязательства. И отношение к пленным это тоже регламентируется международным правом, поэтому они это все соблюдают. И в этом плане респект, молодцы. In Tapirini, in Tapirini, Yarnusini,